15. Электролиз водного раствора, содержащего хлорид калия, массой 268,2 грамм, протекает по схеме. Рассчитайте объем 30 кубических при нормальных условиях, выделившегося в результате реакции хлора, если его выход составляет 60%. У нас с вами вот была приведена... Было приведено уравнение, но а, здесь нету коэффициентов, то есть некоторые могли посчитать, не заметив а, то, что у нас здесь не хватает коэффициента. Значит мне нужно двоечку поставить перед калий хлор, дальше двоечку перед калий -OH для того, чтобы уравнять, двоечку перед водой и, и, и все. Все, теперь мы все уравняли. Значит, что мне нужно найти? Мне нужно рассчитать объем выделившегося в результате реакции хлора. То есть, вот что мне нужно найти. И здесь я помечу, что выход, этого процента, выход этой реакции 60%. Первое, что мне нужно сделать, это написать или найти химическое количество хлорида калия да, по массе. Напомню, эту массу делить на малярную массу. 268,2 грамма разделить на малярную массу, которая равна 74,5 грамм на моль. Таким образом, химическое количество у нас получается 3,6 моль. Но мы видим, что соотношение их не один к одному, а 2 к одному. То есть химическое количество нашего хлора будет в два раза меньше, чем химическое количество калий-хлора. И равное 1,8 моль. Но это при идеальных условиях. Мне нужно с учетом выхода это рассчитать. То есть 1,8 я должна домножить на 0,6. То есть для того, чтобы определить, сколько же все-таки образовалось его с учетом каких-то потерь. Получается у меня 1,8 моль. Отсюда я нахожу объем. Объем это химическое количество, домножить на малярный объем. И это следующее. 1,08 домножить на 22,4. И получается у нас... 24,192 дециметра кубических. За счет того, что мы округляем до целого значения, с учетом математики, да, мы округляем до 24. До 24. <laughs> И дециметры кубические мы с вами не пишем.